Вчера мы общались с Кадрией. У нее было серьезное такое испытание. Она э, просто не знала, как себя вести. Мы с ней пообщались. Она мне написала дальше э, уже свой отзыв. Благодарила, что ей стало легче после нашей с ней общения. И дальше я спросила, как все прошло. И она поделилась, что у них все хорошо. Она купила тортик. Э, батчерица... Подошла, попросила прощения, сказала, что убралась в комнате. Муж сильно переживал. И они целый вечер провели вместе, занимаясь рисованием. Это очень трогательно, потому что не каждому придут в голову те мысли, которые мне удалось все-таки донести до кадрии. Я очень благодарна ей, что она дала обратную связь, и, как всегда, мне разрешает публиковать нашу с ней переписку. Так что, дорогие мои, не ждите, что сами придут в вашу голову правильные мысли, чтобы в вашей семье снова воцарился мир и лад. Приходите, приходите за советами. Иногда нужна сессия, а иногда нужно просто поговорить. Если вы готовы услышать, то это сыграет очень большую роль.